сегодня буду делать овсяный крамбл со сливами можно приготовить с любыми фруктами либо ягодами, но сейчас сезон сливы, обожаю сливу поэтому буду готовить с ней я отмерила сразу сливу форму, в которой буду затем выпекать и здесь у меня ее 600 грамм также еще немножко у меня было ежевики добавила сверху, просто для разнообразия вкуса можно естественно миксовать фрукты и ягоды, будет всегда получаться новый вкус с ингредиентами все просто легко запомнить так как всего необходимо по 100 граммов не считая ароматов мы будем использовать 100 граммов сливочного масла у меня сразу вот такая 100 граммовая заводская упаковка это удобно для таких рецептов дальше 100 граммов сахара 100 граммов овсяных хлопьев и 100 граммов муки муку буду использовать высшего сорта пшеничную. Овсяные хлопья, те, которые не требуют длительного разваривания. Также добавлю немного корицы и буду использовать еще экстракт ванили. Ну, естественно, это по вашему желанию и по вашим предпочтениям. Все, теперь приступаем к тесту, но так как пирог требует минимальной подготовки, я сразу поставила разогревать духовку на температуру 180 градусов. Теперь беру емкость, в которой буду смешивать и э, высыпаю сюда муку. Муку всегда предварительно просеиваю, знаю, что некоторые этого не делают, но я бы все-таки рекомендовала, потому что иногда попадаются различные сюрпризы, Ну и также мука дополнительно обогащается кислородом. Теперь сюда добавляю сливочное масло. Сливочное масло лучше взять из холодильника. Нету необходимости для этого рецепта его предварительно доставать. Я э, добавляю его к муке и буду рубить ножом. Руками это делать не рекомендую, так как масло начнет быстро подтаивать и у нас крошка может не получиться. Просто беру и режу на произвольные кусочки. Нам необходимо, чтобы измельчилось масло и стало понемногу смешиваться с мукой. Но повторюсь, что у нас не должно получиться однородной текстуры. Когда с большего масла мы уже измельчили, то я добавляю сюда сахар и остальные ингредиенты. Экстракт добавляю по вкусу, ну а вы ориентируйтесь на свой вкус. Не любите ванилин, значит просто пропускаете этот шаг. Теперь продолжаем делать крошку, но не делаем так, чтобы тесто стало однородным. И опять-таки для этих целей лучше использовать нож, для того чтобы от тепла рук у нас масло не стало сильно быстро размягчаться. И теперь эту крошку высыпаем прямо поверх слив, либо же других ягод-фруктов, которые вы используете. Разравниваем, но при этом не перемешиваем. То есть я просто разровняла крошку сверху. Если видите, что остались где-то большие кусочки масла, можете прямо здесь вот порубить их ножом. Так как мне нравится сочетание сливы и корицы, я еще немного присыплю вот здесь вот прям верху корицы. Но если вы не любите аромат корицы, то естественно не добавляйте. И теперь отправляю прямо вот так в разогретую предварительно духовку до температуры 180 градусов. И буду выпекать приблизительно 35-40 минут. Ориентироваться необходимо на верхнюю золотистую корочку. Вот такой крамбл в итоге у меня получился, несмотря на то, что готовится он очень просто из самых элементарных продуктов, получается на самом деле вкусно. Он вкусен как в холодном виде, так и в теплом, в теплом виде можно добавлять к нему пломбир, это будет еще вкуснее, попробуйте приготовить, это на самом деле очень вкусно.